Для нас вывод из применимости технологии для финансового сектора заключается только в том, что банкам места нет. То есть в технологии блокчейн, если она будет доведена в ближайшие, а это не ближайшие 10 лет, это ближайшие ну, 2-3 года максимум, по всем прогнозам, может быть построена так называемая одноуровневая банковская система, когда прямо в центральном банке, с момента рождения каждому гражданину открывается счет, и все операции в блокчейне не могут быть и защищены достаточно, так как это распределенная регистрация всех сделок. И если скорость их будет повышена, то, в общем, честно говоря, это для нас, ребята, очень плохая новость. Вот мы загрустили, когда мы это увидели.